Всем добрый вечер, меня зовут Кичман Дмитрий, и я хотел бы начать свое сегодняшнее выступление с небольшой истории. Представьте себе обычного японского парня. У этого парня много друзей, у него есть знакомые, у него есть девушка. Да, его описывают немного стеснительным, но он хорошо учится, общается, может быть, ходит в клубы даже. И все внезапно меняется в один день. В один день этот парень случайно проваливает свои выпускные экзамены в школе, и после этого поведение, которым гордились родители, резко меняется. Он замыкается, перестает общаться с кем-либо, он начинает сидеть дома, не вылезать и вообще говорит, чтобы все от него отстали. Родители начинают это смущать, они пытаются с этим что-то сделать, обращаются к врачам, но врачи разводят руками и говорят, что здесь нужна госпитализация, тут очевидно одно, второе, третье, четвертое, пятое психическое расстройство, и ничем вот так вот вам сейчас на дому помочь не можем. Япония – это довольно специфическая страна, никто не хочет, чтобы их проблемы были на виду, и поэтому родители в течение шести лет просто меняли врачей в поисках более удобного диагноза. И так бы, может быть, и продолжалось дальше, потому что родители это устраивало, ребенок их сидел дома, ни с кем не контактировал, пока однажды они не попали на лечащего врача, который сказал, что нет, надо это прекращать дело. Он сказал, что расскажет обо всем главному врачу и сделает это дело достоянием общественности, если только они не отправят этого ребенка на принудительную госпитализацию. Родителям ничего не оставалось, они испугались и решили все-таки отправить ребенка в больницу. Хоть он и сопротивлялся, его подвергали принудительной медикаментозной терапии, применялась шоковая терапия, применялась психотерапия, однако ребенок не показывал стремления больше общаться с другими людьми. Наоборот, он становился все более агрессивным, агрессивным, и ник никаких улучшений не наблюдалось. Теперь представьте обычный японский автобус. Этот автобус выехал утром на свой обычный рейс, и ничто не предвещало беды, а пока парень, которого в прессе обозвали случаем H, не сбежал из больницы, не захватил этот автобус, не заставил водителя отправиться в увлекательное 19-часовое путешествие, и не залезал на смерть нескольких пассажиров. Этот случай э, имел громкий резонанс в японской общественности. Э, во время суда он сказал, что он был против принудительной госпитализации. Никто его не понимал. Он утверждал, что он, не, он психически не болен, и это его осознанный выбор — сидеть дома. Таким образом, э, в 2000 году, в мае, впервые в суде прозвучало слово «хикикамори». Итак, если здесь кто-нибудь в зале, кто впервые слышит сейчас это слово «хикикамори»? Отлично, я в восторге. Это слово сейчас э, становится все более популярным, хотя до сих пор многие впервые слышат о нем, когда о нем заходит речь. Вот эта статистика показывает частоту запросов хикикамори по всему миру в Гугле. Как мы видим, с 2004 года там был большой всплеск, и сич вплоть до сегодняшнего дня активность только возрастает. В течение последнего месяца только в русскоязычном интернете через Яндекс было сделано больше 20 тысяч запросов. Также мы можем наблюдать в ВКонтакте довольно много пабликов, посвященных этой теме. В самом крупном паблике 600, почти 700 тысяч читателей, где-то 15, где-то примерно столько в же районе. Это я только те, где больше 10 тысяч показал. Люди считают, что они не такие, как все, и хотят выделить себя. Однако это состояние несколько иное, не таким, каким оно кажется сейчас в российской действительности. Впервые о слове Камари заговорил в 1998 году японский психиатр и психолог Сайта Тамаки. В его практике, он был тогда еще молодым врачом, появились несколько любопытных случаев. Молодые люди отказывались выходить из дома, резко прекращали свои контакты социальные, боялись с кем-либо общаться, в общем, запирались у себя в комнате, прям физически ограничивали себя от общения с кем-либо. Ну, молодой психиатр пытался поставить различные заболевания, шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство, социофобия что угодно. Однако у него не получалось. Они не подходили под, под необходимое количество диагностических критериев. Тогда Саид Атамаки пришел к выводу, что он имеет дело с каким-то кардинально новым явлением, с каким-то новым заболеванием, которое он до сих пор, собственно, активно продвигает как именно заболевание, Новая единица, которую необходимо отдельно изучать, вносить в различные медицинские справочники и искать специфичные способы реабилитации. Собственно, благодаря исследованиям сайта Тамаки, японское министерство здравоохранения вывело официальное определение, кто такой хикикамори. Хикикамори в первую очередь не посещают работу или учебу, они практически не выходят из дома, они не имеют психических патологий, они не имеют близких отношений с кем-либо, и все это длится на протяжении не менее шести месяцев. На самом деле, вот последний пункт не менее шести месяцев ключевой. Если вы сидите дома две недели и ни с кем не общаетесь, вы не хика, вам просто захотелось посидеть дома одному. То же самое даже если полтора месяца длится, вдруг вы заболели, а потом после этого там отпуск накатило, а потом вы поняли, что работа вам не нравится, вы ушли с работы и сидите дома полтора месяца, вы все еще не хика. Вот если вы справитесь и продержитесь в этом состоянии полгода, тогда вы уже можете об этом гордо заявлять, но до 6 месяцев еще рановато. Отдельных вопросов вызывает вот этот пункт. Не имеют психических патологий. Почему не имеют психических патологий, если пассаито томаке это новое заболевание? Противоречие. Здесь ключевым является тот факт, что они не имеют других психических заболеваний. У них не получилось выявить что-либо еще более известное и более стандартное. Так длилось довольно долго, пока уже в 2010-х годах не появился американский психиатр Алан Тео, Перебравшись в Японию, начавший изучать хикикоморе, где он выяснил, что порядка 68% хикикоморя, которые в настоящий момент содерж... содержались в местах реабилитации, имеют как минимум два психических заболевания. Даже не одно, а два и более. То есть у кого-то их наблюдалось, и три, и четыре. В общем, целый комплекс. При этом около 60% исследуемых хикикоморе не могли самостоятельно выбраться из этого состояния. Они не могли просто встать и пойти общаться, встать и выбраться из комнаты. Для этого им необходима была помощь извне. Выборка Алана Тео довольно специфична. На самом деле он изучал людей, которые находятся на принудительной реабилитации, направленной семьей. То есть, возможно, этим можно объяснить, то, что у такого большого количества людей психические заболевания. Однако, даже в таком специфическом месте есть довольно внушительное количество людей, это 32% которые не имеют заболеваний. Таким образом, мы приходим к принятой сейчас классификации на первичных и вторичных хикикамори. Вторичные хикикамори — это те самые люди, у которых много заболеваний, которым надо лечиться, и лечиться не только от таких вот поведенческих паттернов, как сидение дома, прекращение общаться, там, они еще день и ночь обычно меняют, и первичные хикикамори. Это те самые чистые хикикамори, о которых говорил Саид Тамаки. То самое новое состояние, которое необходимо изучать, и которому необходимо подбирать собственные ключики, собственные способы реабилитации, собственные способы диагностики и вообще различные способы помощи. Итак, мы узнали, кто такие хикикамори. Что нам это дало? Ну, на самом деле, кроме того, что мы поняли, что это не какая-то модная субкультура в интернете, по сути, пока что ничего. У вас может возникнуть желание узнать, а могу ли я выяснить, что мой друг потенциально может стать хикикамори. Вот он уже две недели сидит дома, и я за него переживаю. На этот случай сейчас у нас выявлены несколько факторов, которые в большинстве случаев приводят как раз-таки к итоговому запиранию дома и самоизоляции. Все этих факторов четыре, и каждый из них в большинстве случаев наблюдается у каждого хикикамори еще до момента, как он заперся дома. Первый фактор – это эпизоды поражения без борьбы. Большинство хихикоморей не просто проигрывают в каких-то соревнованиях, они в них даже не участвуют. Они проигрывают в своей голове еще до того, как даже попытались принять участие в каком-либо соревновании. Причем не важно, что это за соревнование. Конкурс на самое быстрое чтение в классе, или, может быть, просто футбол или в какое-либо любое соревнование. Хихикомори заранее уже проигрывают, уже заранее проигрывают в голове возможное поражение, уже тяжело его переживают и даже не пытаются уже как-то что-то с этим сделать. Следующий важный фактор – это то, что хикикомори я идеально формируется за счет чужих пожеланий и представлений. Я идеальная в психологии – это такая штука, которая есть у каждого из нас. Это наш э, образ того, какими мы хотим быть. Это наш образ того, как мы представляем себя в идеале, к чему мы стремимся. И на самом деле абсолютно у каждого из нас с вами здесь присутствующих я идеально формируется за счет чужих представлений. Э, другое дело, что э, мы с вами… Пропускаем это через какие-то собственные фильтры. Принимаем это, подстраиваем в собственную систему. Хихихамори же принимают все дословно, так, как им и говорят. Ну, простой пример, это мама сказала, что, сынок, ты будешь президентом, и ребенок твердо уверен, что в идеале он должен стать президентом, и других вариантов у него просто нет. Однако он уже 4 года сидит у себя в комнате, и варианты стать президентом у него стремительно падают с каждым годом. И это причиняет ему невероятную боль. И как раз третий фактор связан с невозможностью достигнуть «я идеальный». «Я идеальный» консервируется. Оно не меняется в зависимости от э, факторов, окружающих самого человека. Он сидит дома уже 4 года, понимая, что когда он сидит дома, президентом он не станет. Но его стремление стать лучше от этого никак не меняется. Он не снижает планку, он не пытается что-то начать делать для того, чтобы стать президентом. Он продолжает ходить стать президентом, и сидеть дома, и способный выбраться из комнаты. Ну и последний такой фактор – это избегание ситуаций, в которых, в принципе, может получиться какое-то негативное отношение со стороны окружающих. Пример, который я знаю из личного опыта общения с Хикикамори, он рассказывал, что когда он выходил в магазин за покупками, ему стоило огромных усилий получить пакетику продавщицы на кассе. Когда продавщица спрашивала нужен ли вам пакетик, он видел в этом вопросе ее взгляде бесконечное унижение и презрение, с которым только она смотрит на него. Вот как мне однажды сказали, все мы видим это унижение и презрение, а, но для Хикитамори оно мучительно. Он старается как можно быстрее схватить этот пакетик, убежаться, запереться дома и плакать от того, что на него так посмотрели. Я, конечно, сейчас утрирую. Ну, не совсем сильно, но утрирую. Мы узнали, кем может быть хикикамори, каким может быть хикикамори до того, как запереться дома. А что с ним происходит непосредственно в момент, когда он сидит дома? Ни с кем не общается, играет, может быть, в компьютер, может быть, сам, развив... сам развивается. Настоящими исследованиями есть характеристика двух конкретных эпизодов жизни хикикамори. Это так называемая категория стазиса, которая описывает личностные характеристики хики. Хики — это допустимое сокращение от хики-камори, и категория экспрессии, которая описывает то, как хики общаются. Собственно, в категории статиса для хики согласно исследованиям, характерно ощущение безнадежности, которое утверждает, что для большинства хики характерно ощущение враждебности мира. Мир уже, да, показал, уже показал Хики, что он не ждет его в себе, он не ждет его в реализации каких-то планов, он не ждет его в попытках что-то сделать. Каждое его ощущение, каждое его действие какое-то э, воспринимается враждебно самим миром. Усталость от отношений э, описывает э, низкую самооценку хики и его восприятие контактов с другими людьми как уже бесполезное. Они не дают ему ничего нужного ему и при этом приносят только боль и страдания. Чувство неизбежности показывает безальтернативность выборов. Если со мной никто не хочет общаться, если э, абсолютно все враждебны, если я так и не стал президентом, то какой у меня еще выход, кроме того, как запереться дома и ни с кем не общаться. Это самый очевидный исход, и хихикамори, собственно, следует этому очевидному исходу. И ощущение страха продолжает линию из предыдущего пункта из предыдущего, в смысле, до Хикикамори, последнего, что страх социального э, неодобрения окружающих запрещает Хикикамори попытаться выбраться обратно. Потому что, если он уже сидит два года дома, если он сейчас выйдет, и кто-то об этом узнает, его начнёт порицать. А прицание, как мы уже помним, и до этого приносило ему страдания. Зачем ему еще больше страданий? Поэтому он и не выходит, и не может самостоятельно выбраться Потому что он ждет, что его будут еще сильнее негативно его будут еще сильнее осуждать за то, что он выбрался. За то, что он провел таким образом несколько лет своей жизни или несколько месяцев. И это не дает возможности сделать шаг вперед. Если человек ни с кем не общается, может сложиться впечатление, что он, ну, в смысле, ни с кем не общается вживую, что он забирается дома и отрывает все контакты, может показаться, что он, в принципе, имеет доступен к коммуникациям. Это не так, всем людям нужна коммуникация, все мы общаемся, но в Hikikamori есть ряд специфи специфических особенностей коммуникации. В первую очередь, это эпизод недоверия. Доверие к человечеству, в принципе, к людям, было разрушено еще до того, как он заперся дома. И теперь попытка установить новые контакты требует еще больше тщательности, еще большей проверки. Хикикамори никого не подпускают близко ну или почти никого в исключительных случаях могут как-то добиться люди благодаря следующим пунктам. Однако глубокое личностное общение Hikikomori по сути он не позволяет вынести себя в даже в виртуальное пространство. Категория препятствия описывает трудности общения даже в интернет-пространстве. Для многих Hikikomori было одно исследование. Оно говорило о том, что был Хика, который не мог даже играть в онлайн-игры. Он утверждал, что необходимость находиться в одном даже интернет-пространстве с другими людьми доставляла ему невероятный дискомфорт, и он был вынужден играть в одиночной компании без возможности общения даже через интернет. Хикам трудно с кем-то точечно установить контакты. Им проще вбросить какую-то информацию в общее место, где все это на обозрение, и потом, может быть, отвечать на комментарии. Собственно, для Хикамори часто популярно такое место, как анонимные межборды через которые мы как раз и выходим на следующий пункт — это анонимность. Хикамори скрывают свою личность как угодно. Они могут быть полностью анонимны, они могут придумывать фейковые аккаунты, и когда ты не ты, когда никто не знает о том, что ты не соответствуешь своему «я» идеальному, тогда никто не знает, что тебе страшно посмотреть на продавщицу, когда она предлагает тебе пакетик. Ты можешь говорить все, что угодно. И гораздо спокойнее, главное, воспринимать критику в свой адрес и то, что тебе расскажут. Поэтому анонимность именно позволяет осуществиться следующим пунктом – переносу. Перенос здесь воспринимается как непосредственная трансформация живого нашего бесконтрольного общения, как мы все с вами общаемся, в интернет-пространство. По сути, для хикикамори вот такое общение в интернете это единственный доступный способ реализовать свою потребность в общении. И другое ему крайне тяжело доступно. Таким образом, я хотел показать, что хикикамори невероятно тяжело живется. Он хочет общаться, но может это делать только в определенных специфических условиях. У него есть желание добиться чего-то большего. Но он боится, что если попытается хоть что-то сделать, то его сразу же начнут осуждать, и он крайне тяжело это переживает. По последним данным, хикикамори обнаружены в, больших, в огромном количестве стран мира. В Америке, в Италии, в Финляндии, в Украине и даже в России. В Японии, по последним данным, хикикамори порядка 1,2% от общей популяции. Это действительно много. И мы точно знаем, что хикикамори не стоит лечить так, как лечили нашего героя в самом начале истории. Возможно, он, у него действительно были какие-то другие заболевания, потому что не факт, что любой абсолютно человек пошел бы сразу захватывать автобус, если бы его принудительно госпитализировали. Но такой способ точно не поможет человеку попытаться адаптироваться. И сейчас нам все сильнее нужно обращать внимание на эту проблему, потому что ряд ученых называют эпидемией 21 века. И если кто-то из ваших знакомых уже в течение шести месяцев не отвечает, вам не появляется нигде онлайн и вы знаете, что он сидит дома и никуда не выходит, Постарайтесь сообщить об этом кому-нибудь и найти для него помощь. Всем спасибо за внимание. Если кто-то хочет более подробно почитать литературу, воздействуя на Скажите, пожалуйста, насколько правомочны мы вмешиваться в личность человека, у которого нет запроса? Кто решил, что этому человеку да, спасибо, это да, отличный вопрос. Действительно, вот как раз в случае Ашки показывает, что в случае, если человек считает, что ему абсолютно нормально, и он не хочет выбираться из этого состояния, то принудительно госпитализировать его не нужно. Однако, согласно данным, разные источники разнятся, в 50-60% хикикамори показывают при интервью свое желание выбраться из этого состояния и вернуться обратно в социальную среду однако не могут э, добраться до социальных служб, которые им помогают, либо не могут получить адекватной помощи. И таким образом порядка половины хикикамори хочет выбраться, но не может. И как раз вот таким и нужно помогать. Спасибо большое за лекцию, было очень интересно послушать. А, как Вы сказали ранее, зарегистрированные случаи, ну, те случаи, которые зарегистрированы, это чаще всего примутительное лечение, которое было организовано как вот, раз в членами семьи, может быть, какими-то близкими людьми, у меня такой вопрос. Были ли среди этих случаев при вот этом принудительном лечении какие-то положительные результаты, когда люди действительно выходили из этого состояния и потом могли нормально контактировать с внешним миром? Да, спасибо. Во-первых, очень правильно подчеркнули, что в большинстве случаев вот такой вот принудительной терапии обязаны именно семье, то есть в Японии есть целые центры содействия семейной реабилитации, то есть семейные центры, куда семьи приходят с таким запросом, там уже целая бригада специалистов приезжает в семью и помогает их вытащить. Были результаты, есть довольно успешные, в разных странах используют разные подходы, разные частные терапевты пытаются разобраться по-своему, а в Японии вот такой вот семейный... Подход, в принципе, дает результаты. То есть Хихикомори выходит, устраивается на работу, находят увлечение, в общем, возвращаются в социальную жизнь, работают. Они не безнадежны. Спасибо за лекцию. Очень интересно было задаваться такой вопрос, а чем хихикамори вообще отличаются от социофобов? Ну, в частности, они отличаются тем, что у них наблюдается ряд поведенческих э, паттернов, которые не наблюдаются у социофобов. В частности, у них наблюдается реверсия цикла день-ночь, у них э, присутств... Ну, социоф... во-первых, социофобы не прекращают полностью контакты зачастую. А у них есть близкие, с которыми продолжают поддерживать общение, и они, ну, не часто совсем наблюдаются, чтобы социофобы забирались полностью дома, в комнате и не вылезали. Возможно, я не до конца правильно показал масштаб. Зарегистрирован далеко не один случай, когда хикикамори прятались в комнате, и даже родители не видели в течение нескольких лет, когда те приносили еду, уходили, только после этого хики забирал еду, ел, возвращал тарелку, и после этого только могли родители забрать тарелку. То есть изоляция может наблюдаться вплоть до такого уровня. При социофобии, возможно, наблюдается боязнь э, толпы людей, может быть, групп каких-то людей. И это не означает резкий отрыв полностью от общения. То есть если есть друзья, если есть родные, с ними может продолжаться общение. А в случае хики это полный обрыв. То есть это такой радикальный пример в Спасибо большое за лекцию. Можно сразу два вопроса? Да. Во-первых, есть ли какие-то возрастные факторы риска? То есть является ли это проблема исключительно подростком или где-то обнаружили каких-то взрослых, которые, допустим, полностью переходили на удаленную работу через интернет, таким образом успешно себе существовали в полной изоляции? И второй вопрос, составлял ли кто-нибудь какой-то типичный вот портрет? А о там с некоторой семейной историей? То есть, вот, что там происхождение среднего класса или, может, с какого-то другого, что там у родителей такой-то уровень культуры, образования и так далее. Вот такой вот портрет был составлен или нет? — Отвечая на... на второй вопрос. На второй вопрос. Ну, вот, например, факторы, которые я описал, характеристики Хихикамори, по сути, это, можно сказать, неким общим портретом Хихикамори, то есть это были результаты качественного исследования, довольно не очень большого 10 или 15 человек, и вот этот фактор, вот эти факторы были выделены как общие для всех респондентов, которые участвовали в этом качественном исследовании. Все страны, в которых найдены Хикикамори, они придерживаются такого довольно высокого уровня разви развития, высокоэкономического такого вот уровня наблюдается в этих странах. Естественно, и семьи тоже способны содержать таких детей не всегда. То есть, например, вот в России есть случаи известные в которых семьям тяжело содержать таких детей, однако они как-то справляются. А, насчет первого вопроса могут поползать по поводу возраста. В среднем хикикамори — это в районе 20-30 лет, то есть начиная где-то с 17 и до 26 средний разброс идет. А, однако есть и более взрослые хики, а возможность уйти полностью на самостоятельное проживание а, не совсем подходит хитикаморе. Есть хики, которые живут самостоятельно, такие случаи есть, они работают на удаленке, но удаленка доступна для них только такая, при которой минимизирован контакт, в принципе, с клиентом, с заказчиком. Например, по-моему, был случай, где писал мангу японец один и продавал вообще ни с кем не общаясь, просто отправлял им и присылали деньги. Играют на бирже, я знаю, вот несколько случаев, один даже довольно громкий был. Есть есть которые могут быть взрослыми и находиться в таком состоянии отдельно и жить самостоятельно, но это скорее исключение, чем а Вот есть замечательная книга "Всемирная война Z» — это как бы сборник историй людей, которые выживали во время зомби-апокалипсиса. Там вот один из персонажей — это Хикикамори, который только спустя три недели после начала зомби-апокалипсиса узнал, что она зомби потому что пропали его друзья из онлайн-игр и пропала еда, которая у него была. Вот, я собственно, так что это ну, не всегда бывает. Ну, а потом активно заробили, понизилась, так что-то не всегда бывает вредно даже хихиковать. В общем, а я к чему, То есть насколько они в принципе такие люди в курсе того, что происходит в мире? То есть, может, они вообще не читают новостных сайтов и живут в такой вот в вакуумной оболочке? Ну универсальный ответ будет, это мы не владеем достаточно информацией для ответа на данный вопрос. Но ну, если порассуждать, то ну, все-таки интернет у них есть, наверное, они получают информацию через интернет. Но можно не заходить на новостные сайты сайт вообще не читать. Mm -hmm. Может быть, полить По-моему, для этого не обязательно быть хики. Спасибо. Для меня очень интересная была лекция, просто супер, не ожидал. Спасибо. А вопрос у меня такой, может быть, немножечко советский. Дело в том, что... Меня не, на протяжении всей лекции меня не, не, не покидало чувство, что они просто вот лентяи. Но не совсем с, с отрицательной коннотацией тут. Понимаете, в чем дело? Я не удивлена, что это родом из Японии. Япония, всем известна, как они там работают. Да? То есть у них хобби такое. Работают до 80 лет. День и ночь. А потом там по ночам, ну не день весь, да, а по ночам отрываться от кабака. Вот. И Именно в Японии очень высок процент подростков, которые кончаются самоубийством, когда не сдают аналог нашего ЕГЭ. И это у них тоже эпидемия. Таким образом, вот подобная э, жизненная позиция может быть как бы вызовом и ответом обществу на те стандарты, вот эти капиталисты, я не побоюсь этого слова, да, вот эти пата патагонные системы, когда человек должен быть вписан как винтик в систему, обязательно отвечать параметрам. Вот опять же родители сказали, а он не смог. Да? Ну пошли бы все к черту, я заберусь и буду сидеть. У меня есть для этого возможность, вообще мне лень быть в вашем обществе. И как мне кажется, что это такое ответвление человеческой цивилизации, потому что это продукт, э, во-первых, подключения к сети, к интернету. Да? Было бы странно, если бы такие личности не возникли. Ну, собственно, вопрос это здесь. А, вот вопрос, в чем заключается. Как все японское, не войдет ли это в такую дикую моду, что надо вообще бояться за детей? Ну, насчет моды, собственно, я могу показать второй слайд презентации. — Может быть, космические посылания отправлять в <свят> хаморе? <Да. свят> — Да. Собственно, мы сейчас уже видим огромное количество паблик в социальных сетях. Большой, зашкаливающий просто по своим размерам вопрос — это действительно ли есть хики в этих группах? Скорее всего, нет. А если есть, то их минимальное количество. Как минимум те, которые попадают под определение. А насчет ваших замечаний сразу две такие крупные мысли, которые стоит прокомментировать. Первая из них – это действительно существуют теории, которые рассматривают хетикамуи как возможный ответ на вызовы общества, которые бросаются, что это люди, которые не способны справиться с задачами, которые на них предлагает текущая вот, экономическая ситуация или социальная ситуация. А насчет ления, но здесь, наверное, я не могу совсем с вами согласиться, потому что сказать, что Хихикамория ленится и поэтому не выходит из дома, это все равно, что говорит человеку в тяжелой клинической депрессии, с это бесполезно и ничего не осталось. Спасибо за лекцию, было очень интересно послушать. У меня пару вопросов. А склонны ли Хихикамория к суициду? А, конкретных данных по... Да, вспомнил, есть данные, одна небольшая статейка была, говорили о том, что среди хикамори наблюдается суицида, но повальная тенденция к этому нету. То есть, ну, какой-то связи между состоянием хикамори и суицидами выявлено не было, по крайней мере, в настоящий момент. Возможно, недостаточно данных, но пока что об этом говорить нельзя. Второй вопрос. Допустим, есть море и он попадает в стрессовую ситуацию, где он не оказывается ни дома, у него нет ни родителей, ни любых близких к тому. Поможет ли эта стрессовая ситуация, допустим? Ну, попал на необитаемый остров, ему как-то адаптироваться, скажем, этот остров, допустим, будет необитаемым, а там есть люди, и ему придется контактировать. Сможет ли это перебороть, этот диагноз? Ну, я бы не стал сразу громко говорить, что это диагноз. Во-первых, интересный вопрос, как хихабар оказался на необитаемом острове, то есть, что он не выходит из дома. Во-вторых, думаю, да, он сможет все-таки как-то коммуницировать. В частности, я начал исследовать это явление после того, как я публично попытался вытащить одного хикикамория, и в результате дикого давления и стресса для этого хикикамория он почти был вытащен, но потом он сорвался и вернулся обратно себе в комнату. В общем, он смог справиться, даже целую недельку он общался с людьми. Вот. Так что в случае чего стресс он сможет коммуницировать. Спасибо. А вот в продолжении э, той идеи, что э, есть теория о том, что хикимори — это как бы ответ человека на те запросы, которым он не может ответить э, что ну, как бы в обществе э, высоких стандартов. А нет ли каких-нибудь исследований, которые бы, э, может быть, сравнивали Шифтеров и хикимори? Может быть, хикимори — это доуншифтеры, которые не успели выбраться в тайлайн на фриланс? То есть, что-то же в этом, ну, как бы, есть общее получается, если я так смотрю проблему? Ну, нет, я бы не сказал, что у них есть что-то общее, кроме того, что они пытаются убраться подальше от большого количества скоплений людей. Думшифтеры все таки не обрывают социальный контакт, у них остаются друзья, с которыми они подплывают, паде... ну, бывают, которые обрывают, но в целом они не стремятся к тому, чтобы полностью ограничить свое общение. То есть, это не является обязательным условием думшифтера, ты можешь уехать жить в лес куда-нибудь и поддерживать контакты с друзьями и родными. Же, вот, Что в чем такое главное? дауншифтинг? Дауншифтинг — это когда уезжают куда-нибудь подальше от человечества, куда-нибудь в деревню, например, там жить. Япония. В Японии — это совсем подальше от человечества. Курила. Вот. Для конкретно важной характеристикой является именно обрывание социальных контактов, обрывание поддержания старых контактов. То есть, больше вот на этом акцент, наверное, находится на физическую изоляцию в комнате. А вот есть такая замечательная книга про Обломова, который не то, что не выходил из комнаты, с дивана в свой главе встал. Вот можно ли вы сказать о первом таким описанным хите? Но, к сожалению, Обломов слишком был активен для моря в книге. Его вытащил девушка для активности. Ну, вытащила же. Не каждый хихикамори вытащит. И был забавный момент, что я как-то случайно наткнулся на статью по Обломову, и там, смотрите, также было хихикамори. Совсем Я потом увидел, что это уже убрали быстренько, но реально был такой момент. Здравствуйте, спасибо за лекцию. А можно спросить: социофобия может сфокусировать в состоянии хипикоморья, и люди, которые страдают с социофобией, они больше подвержены риску или нет связи прямой? Исследование не видел на такую тему. Если говорить о факторах таких о психологических, которые... есть теория, которая говорит о том, что хикикомория есть, ну это долг просто рассказ будет. Есть психологическая теория, теория привязанности, которая говорит о том, что все дети очень сильно привязаны к значимому близкому, в частности к маме прямо с раннего своего возраста. Там есть разные типы привязанности, у каждого свои характеристики, свои особенности. И вот одна очень хорошо описанная и развитая теория говорит о том, что хикикамори зачастую становятся те люди, у кого специфический тип привязанности, когда маленький ребенок по сути игнорирует свою маму, он называется амбивалентный тип привязанности, он особо не реагирует ни на нее, когда он уходит, ни когда она э, от него уходит, то есть как бы так игнорит немножко ее. А потом э, для хикикамори характерно отвержение родителей э, в раннем возрасте и отвержение сверстников в среднем возрасте, ну в школьном уже возрасте, вот там. При сочетании этих трех факторов велика вероятность, что вы станете хикикой.